Дорогие друзья, вы находитесь на канале Go Play Games. С вами я София, и мы продолжаем The Messenger. Мало того, что мы его продолжаем, я, короче говоря, решила подсмотреть. Короче, надоел мне а, получить ракушку. Идите в воющий грот через пол портал воющий грот. Воющий. Это у нас что? Это что, воющий грот? Где? Нет, это горящие скалы. А где у нас? Боющий грот, вот он. Так, тихо, тихо. Вернитесь обратно. Боющий грот. Это сюда? То есть боющий грот через портал. Подождите, это оно, да. Так, нам, значит, вот тут вот нужно пройти туда, вот наверх. Видите, вот где вот как раз печать силы. И вот через. Там нужно попасть в как раз в Офи грот Ой, в иглогирыбный топ Вот, да, мне сюда Так, все, все сюда То есть получается как-то вот так вот нужно пройти Я решила а? Подсмотреть, ладно Первая смерть, я вас поздравляю Ну ничего страшного, мы сейчас быстренько все сюда... Так, так, сейчас Так, так, так Так, так Так, не торопимся Очень аккуратно и нежно Нежно, нежно, нежно проходи, проходи, нежно Говорю тебе, нежность Спасет мир Все дела, да Тихо, тихо, тихо Стой, подожди, ладно, иду, иду Поднимай Давай. опа обратиша, хорошо и теперь нам нужно подняться на самый верх ну, я не все читала я просто я нашла вот э, руководство к этому прохождению и короче решила вот так вот, да, вот. Я, я, я не хочу вот по сто пятьсот часов Давай, да ну тебя в жопу гада надоел ты мне все я ухожу от, от. нахождение ракушки то есть в любом случае тут нужно именно найти ракушку и мы будем с вами тут несколько суток драться, пытаться все это пройти. Так, нет, вот так вот я пойду. Я не хочу, а вот кругами наморачиваюсь. Там, короче, написано, что нужно подняться как можно выше, короче, и попасть в углогребный тур. Поэтому а я моя хитро. А я кстати не заметила сразу, что там эти шипы. Ах ты ж блин, а это тот же. А я забыла уже о том, что оно может что причине какой-то бред. Так, все идем, идем, идем, идем. Поднимаемся выше, выше, выше. Тихо, тихо, тихо. Смотрим, почти пришли, почти пришли. Заодно посмотрим на эту ракушку, как это все выглядит. Мне кажется, мы тут где-то плавали как-то. Так, все правильно? А, в топе вам придется упасть в, зуб, в, в зубучие пески вместе, которое указано так на изображение. Ага, также нужно сделать в прошлом. Это нужно сделать в прошлом, так как в будущем артефакта уже не будет там. Вон оно что, смотрите-ка. Так. Сейчас все будет, сейчас все будет. Хорошо. Это как раз нам об этом говорил наш монах. Так, где мы? Это где? Где это? На... А, вот тут, вот, смотрите. Вот здесь. Сейчас я вам покажу, где это. Сейчас мы дойдем до... До... до туда. Так, подождите. тихо, тихо. Ау! Выйти из карты! Так, поднимаемся. Все. То есть это надо сделать в прошлом. Тут нужно стараться сохранять прошлое. Хорошо. Ну тут, в принципе, постоянно сохраняется вот это несчастное прошлое. В большинстве своем случае. Ну нам далеко надо пройти, кстати, от... В смысле, а куда он делся? Вы видели? Он, он подпрыгнул и исчез. злая магия. Так, тихо, ой, ой, ой, ой. Так, Реа. Еще дальше. Нам вот сюда, вот вот, в вот, вот, круг нужно попасть. Так, тихо, уходим. Ну, еще нужно набрать чуть-чуть. А, осколков времени, чтобы как раз мы смогли прокачаться хорошенечко. Вот это вот сейчас было опасно. А, не, не, не попадает по мне, а охрененно. Мне это нравится. Продолжай. Блять, а! Я уж хотела браться, они по мне не попадают. но это же прекрасно. Я, ну нет, они попали. Все -таки, все -таки, все -таки, попали. Тихо. Так. Где? Здесь? Нет, не здесь. Ха, Больно. Попал. Так, ну мы сейчас быстро, быстро побежим. Благо мы теперь знали это делать. Тихо, тихо, тихо. Главное, что мы еще знаем, что делать с этой ракушкой. Вроде бы, да? Чем лезай, брата-да, давай. Так, нормально. Так, все хорошо. Главное, мы движемся. Ну, как бы я не обманывала то, что ракушка, да, действительно, в грибный топе. И... Мы здесь патрон следует за мной ли я за патроном кто кто куда нет я туда я вниз пойду патрон прости тут жизнь как бы Это я не могу пропустить. так почти дошли почти дошли так надо забрать все осколки, эти самые побыстрее прокачаться и дальше мы уже сможем немножечко так. Уже можно особо и не собирать все это дело. Нам нужно прокачаться, чтобы убить самого главного и сложного босса в этой игре. То что у нас там чуть сила увеличивается, кажется. Да? Мы становимся большими, взрослыми, мощными. Так. Мне нельзя переходить в будущее. Так, все, идем дальше. Еще пока дальше. Место у меня как бы отмечено, я его вижу, я понимаю. Так, нет, мне туда не надо. Мне вот, вот, вот, вот где-то здесь и далеко. То есть нам монах говорил в свое время, что он чуть не утонул, когда искал в грибной топе артефакт. Где я? Вот тут вот. Здесь. Опачки свежо себе. И... ладно, тонем дальше. Это именно вот у в песке? То, что у меня вот тут карта открыта. Я тут уже была. Тут у меня придется упасть в зыбучие пески вместе, которые указаны на изображении. Также это нужно сделать в прошлом. Я тут была уже. Да, я тут была. Я дебил? Может, где-то здесь, да? Ну, в качестве бреда вот просто вот что именно нужно было. Про Провалиться в зубучие петки А почему у меня тут открыто тогда получается А подождите, а я же тут была Я это видела Кажется Может помочь своему владельцу услышать вот, зуб глубин Подождите, я когда-то Я в какой-то момент проходила тут просто вот мимо Но ракушку Не могла взять а, или я в будущем проходила тут, но. Ну. Твою ж мать. Кто бы мог подумать? Так. Так, для, для доступа к да, да, потому что так, ракушки, возвращайтесь в грот. Идите сюда. Хорошо! Возвращаемся... Падаем. не туда... В ГРОД! в ГРОД! Или сюда? <звук> Блядь! Я промахнулась а! Скажите... Это, же... Это горящие скалы! Да, я тут не попаду! Воющий ГРОД! Ощум это вот сюда. Да, сюда заходим. Да? А, -а, -а, -а понимаю, все пон я поняла. Я, я, я тут просто не весь. Оказывается, его еще и грот открыла. Баке. А -а -а, как обычно. Но зато у нас осталось 200 осколков набрать и все. Заебись Отлично, под конец игры открыть не нечто новое То, что можно после удара Эй -эй -эй. В принципе, прыгать А смысле, После полета Так, там есть всю жизнь, кстати, я ее так просто не пропущу, не отдам. Давай, скотинок. Ах, ты сюда сюда приземлился, как удобно. Как удобно. все, я полетел дальше. Так. Э, зачем? Я, я, я, я, я зачем-то пришла сюда и Так Оп Да, -мо! Так, боющий гроз Сейчас мы с вами пройдем Мне нужно просто направо и вниз Вот самый нижний Там есть проход Подожди, подожди. все, Так, верхний фойли. Да-да-да-да-да. Верхние фоли тоже убивают. Вот. <свист> да! Хотела попасть <свист> по нему и не попала. Кто большой молодец? Я большой молодец. Ну я правда большой молодец. Так прошла и такая прям. Ай, хорошо, Подожди, я куда. а где я? Нет, я не туда пошла. А, я не туда, большой молодец, но не, не, не, не туда пошла, да. Мне нужно вниз. Мне нужно направо. Нет, мышка до, до свидоса. мышка, мышка до Свидосы. Так. Да, вот тут. Туда. Вот, вот И наверх. Вниз. Вниз. Это смерть. Да. Вроде бы легко, там, все, ну легко же ведь. Пока ты торопишься, там чуть-чуть левее нажал, чуть-чуть правее и вот он, и, и понеслось. Там урон, тут урон. Все, все такое. Всё, всё. Ой, жив. Жизнь прилетела, это прямо замечательно Спокойно Чтобы аккуратненько пройти Мне кажется, я тут где-то страдала Где-то тут что-то недалеко Место страданий Так Мне нужно наверх Подожди Так, наверх мне нужно Дальше Мне нужно туда на туда. О, жизнь. Да, жизнь. Как они так вот жизнь прячут? -то? Братаны! Сабэзы не надо, братаны! Братаны не надо, не надо, братаны, суки. Живем. Блять. Не, ну живем. Главное, что живем. Идем. Так, где там... -то? вниз, да? и вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, просто вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, привет! вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, Сука. вот же сволочи! вот же сволочи! ладно. а? а? Хорошо, все, Мы собрали 2000 осколков! Блядь, почти. Ладно, мы почти собрали 2000 осколков. Взяли жизнь. Тут, кстати, жизнь, есть что. Мы почти собрали 2000 осколков. Мы молодцы. Вот, отлично. Теперь вниз. А, по идее... Тут надо как-то музыку слушать. А, а, он мне показывает путь? Причем музыка какая-то прикольная. Давайте сейчас мы где-нибудь тут вот это... классно так ракушка прям рулит вот туда Прям дискотека, и я чувствую, как меня там ждут. Во, пошла. Получено достижение сегодня есть, а завтра нет. Ну, слава богу. еще какой-то новый уровень, хранить. Так, сейчас я подсказки себе выключу. Ладно. Ну ура! Ну наконец-таки, божечки! Божечки-кошечки, это же прекрасно! Это же прекрасно! Карты. Запертые врата изучают странную энергию. В двух гнездах, похоже, не хватает украшений. Я понимаешь, понимаю, солнца и луны тут не хватает, да? А вот, а достать это нет? Ну, а теперь ты две тысячи собрали! Да? Ну, это типа... Э... Ёб твою мать! Новая локация, друзья! Я вас поздравляю, мы... Не зря мучились и страдали. То есть тут... Ага, сейчас. Оп! Вот так. Вот тут пробираемся. А, тут типа достать луну, смотрите, тут. сверху, вот тут вот раз, луна, вот тут, тут луна. Зашибись, прикольно! Прикольно, прикольно. Давай, поговори со мной. Ой, этих Улучшить, да, улучшить, во-первых, да. Бич демона усиления атаки, о а своих э, терпения и сосредоточенности ты можешь дождаться пассивного заряда твоей следующей атаки, благодаря чему она наносит тройной, мать его, урон. Да, берем. Блин, я, я совсем забыла, что у меня, наверное, не видно, не видно жизни, не видно этого, да? Черт, сейчас перенесу. Вы пока это посмотрите на все это дело. Так, о чем ты Текущая локация. Это место кажется таким древним. О, ты заметил? Мы точно не знаем, чем на самом деле является затонувшее святилище. Помимо того, что это разваленное культовое сооружение давно забытой религии. <coughs> Господи, я же затохнулась. <coughs> на а Пророк считает, что его построили для поклонения легендарным героям, вознесшимся на небеса, чтобы стать богами-хранителями. Ого! Безумие, да? Ну, разве кто-то может стать богом? В любом случае, сейчас Ветелище покоится на дне моря, но, похоже, его сила имеет какое-то отношение к звездам. В общем, если наши расчеты верны, где-то здесь ты сможешь найти ноту? Только не говори, что это вот ради ноты всё. Так. Да, пшш. Да прекрати ты, ну что ж ты делаешь-то, а? Так, ну тут еще и, и, и старые эти самые. <свист> и я попал! Пробегаем, пробегаем, пробегаем, Берем! Есть. Получено достижение чуда одного у. А, кстати, же медленный. Да, у, -у Его же я обычно тремя ударами бью. А, то есть я так его не смогу пройти А, не смогу? Да нет, не смогу Нет, не смогу Только так Да, хорошо, поторопилась Ну, как обычно, что я еще могу сделать? Поторопиться, так, тут мы берем луну Блин, я, я не привыкла! Он слишком быстро это все убивает Сука! Ладно, я, я еще не привыкла к этой локации, она меня немножечко смущает, и я, я сейчас. Я сейчас привыкну к ней. Привыкну к этим гадам. Тут пасть разинул, а? Этот квар был, когда это загладывал. Ну, у нас ну, 72 штучки. Зашибись. Мне так нравится. С одного удара выносит, а? Это же потрясающе. Прекрасно. Прекрасно. Так, братаны, привет. Привет, братаны. Ну, то есть она как-то заряжается, вот эта вот пассивная атака. А, господи, пассивная атака. ля ля ля ля ля Что там заряжается? Сейчас камера и рамка. все, я сейчас... Вот так вот сейчас... А -э нормально, да? Нормально. Вро вроде нормально. Ну ладно. Будем считать, что все нормально. Окей. Погнали. И ты базно бесишь меня. Да? Я что-то, я забываю про эту подставу снизу. <choices> <съем> Ой, тёп, твою мать. такая ой ой ой ой странно странно опасно ой тут оказывается опасно бывает так странно странненько и опасенько внезапно правда Так, тихо тихо, тихо, тихо, тихо бежим Оп. Мы пока бежим он заряжает вот да вот он мигает он мигает он когда зарядил он мигает так, мы бежим бежим бежим бежим Сейчас сейчас покажу, если кто не заметил Босс! Тут будет босс, тут будет два босса Поговори со мной, скажи мне Так, он молчи пока э, Давай, я помню Я, я, я случайно да, Блин, кидаются так Так, тут два места, кстати, два прохода есть А давайте туда сгоняем что у нас тут? А, тут так чисто переэтосамывать. Пере ага. Там есть проход наверх. Ну-ка, я чисто вот из любопытства. Ну, потому что это просто не такой а, неочевидный проход. Его вполне себе в запаре можно пропустить. Вот он, мигдум. Давайте попробуем. Сейчас я его возьму, и в меня со всех сторон будут кидаться, да? Нет, смотри. Тихо, подожди. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай. давай. Сейчас он мигнет. Оп. А, тут эта самая печать силы. Ну, тут все не так страшно, как кажется. Мне кажется. Нет. Да, отцепись ты, ⁇ ёб твою мать. Ну, все не страшно, он просто прицепился, блин. Засранец Ну пойдемте, да, возьмем печать силы Да отцепись ты он, вот, вот, вот он периодически цепляется И все, и... умри все живое Давай быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Просто запрыгиваем сюда. все, все. Да отцепись мать его! А? Ну, Присыпляйся к этому уголку и все. Так, ладно, печать силы разбили. Проходим, вот тут нам освободили Геройская музыка. Что-то он проедет. Я... Мне больше нравится место без шипов. Так, куда нам? Туда, наверх. Давай, давай, давай. Всплывай, всплывай. блин. Размен. Вверх, давай вверх. Ну вот это мне там что-то. Мне уже... мне уже ничего не надо. Хоп! Да, ё ну как же вы мерзко кидаетесь-то? Так а! Ну не хера себя себе Ну давай Опускаемся Ага, вот тут. Да, ё-твою мать! Сука, они меня писат, я не могу Умри просто, тварь Кстати, там где-то есть еще проход наверх А где я? Я что-то просрала, видимо, какой-то проход. Ботинки? Ты получаешь таби легкого шага. Теперь ты можешь бегать по поверхностям жидко жидкостей, удерживая клавишу РТ. Только не останавливайся. Побиявно я могу забрать. РТ это какой? Чё, это правый, нижний, да? Да. Я могу делать так? Охрененно! Опачки, вот это вот да, конечно. Кто бы, мать его, мог подумать. А я там просрала еще один проход. Давайте сходим. Я... Я его просрала Да сейчас прям Тихо-тихо-тихо-тихо Оп Сейчас Оп Вон там проход Так а, я же могу пройти ж теперь, я же теперь крутой. А! Да, конечно, да. Поплыли. <смех> Поплыли, я же теперь крутой, я могу пройти, ага. Так, все. Да прекратите вы, господи. Вот тут вот, где-то проход. Надо в прошлое, да, вернуться, чтобы попасть в этот проход. Вон туда, вот туда. Угу. Это из прошлого надо бежать. Ну-ка. Вот это вот. Да. Я... Я... Я... Я, Ну давай, выпрыгивай Господи а -а -а -а. Я думала, что там что-то будет Более интересное, чем это Ну окей Теперь, значит, пошли вниз У нас же там, получается, два захода было Так, тихо Тихо, тихо, тихо На я еще и в стену. Но в принципе я увидел все, что я хотела увидеть. Хорошо, что тут мы загрузились. У нас получается, что мы открыли все все миры. А ну тут то есть по-любому нужно было. Туда еще вниз есть проход. Это если с другой стороны, да, заходить? Охренеть. А то, что вот тут вот символы нарисованы, это, я надеюсь, запоминать не надо, нигде ничего рисовать. Ну, я стараюсь. Я стараюсь, стараюсь, стараюсь бегать тут. Пока нормально. Брат, братан, слушай, поговори со мной, скажи мне что-нибудь и что-нибудь интересное. И... Ой. Нет, не надо. Не надо, не надо. Не надо. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. А, улучшить я вот это вот хотел. Так. А, размещать на карте локации счетчик печати силы, доступных к каждому локации. Мне это нравится. Фокусированно чувство так отмечает на карте локации местоположение всех печатей. Сколько там? 250 всего надо. Ну как бы, это быстро. Ай-яй-яй! что-то это. Ой! Ой-ой-ой! Теперь тут везде солнце нарисовано. А -а -а -а -а! Сука, сбил меня! Да что такое метки-то? А? Что началось-то? А тут только это и все, больше ничего нету. Я что-то А-а-а! Там жизнь и ...смена времени. Блин. Нормально. Ну, посмотрим, если нам нужно будет менять время, то будем поменяем, конечно. Блин, давай. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот этот вот самый правильный ракурс. По поняла. Надо. Надо. Надо. Да, -мо! Поднимаемся. Ты меня бесишь? Подожди. А все, все, все правильно, да. Да, да, да, да? да, уйди, что тварь! Да! Все, покой. А куда мы ехали? Подожди. <рит chega> Опять детски кидается, все мимо. Ладно, нормально, нормально. Держимся. Держись. Блин, я. Я случайно нажимаю на эту долбанную кнопку, на этот курок сзади. Я вот такси сжимаю! Ч? Нет? Я не взяла? Им говорит, Просто вот так. Тихо. Ирина, я даже не осталась как-то. Особо не повыживаешься теперь. Так, дайте мне жизнь, а? А, стоп, подождите. Ага. Ой, хорошо, спасибо. О! Так, стоп. Стоп. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. А как... А, может через верх там как-то? А, опять! Поменять время? И уже спокойно проплыть без этих камней. Все, поняла. Я поняла вашу задумку. Сир. Так, жизни мне пока не нужна. У нас благо уже все есть. Бешеные. Блин, вот они меня так бесят, У Меня ни одни, ни один, по-моему, ни, ни ни одно сознание так не бесило, как эти Бра братан. Скажи что-нибудь ничего мне не так, я поняла. Все, уходим, уходим. Путешествуем дальше. Так, тихо, тихо, тихо. Так, тихо, тихо, тихо. Все нормально. Блин. Нельзя мне это говорить. Сука, я говорю, что все нормально, а тут же напарываюсь на какие-нибудь шипы, еще на какую то херню, меня придавливает. что то начинает не то происходить. Сука. Прекрати нажимать на эту кнопку. Пристань. Так, ладно, мне хотя бы жизнь дали. Это радует. Давай, быстро, быстро, быстро! Там проход какой-то. Я его вижу, я его вижу. Я его вижу. Подождите, давайте я, я на карту посмотрю Так, тут проход просто... А! Я и там что-то встрола Какие-то два прохода там Пипец, тут карта, я так чувствую Она огромная, затонувшее светилище Так Тут чисто секрет и все Тут больше никаких проходов нигде нет, да Мне это не надо У меня уже, в принципе, все окей, все нормально я, я, я, я так часто погибала, что уже я она всё накатилась, если не нужно а -так. А -так. Да, все верно А, забираю, это символ солнца я получаю. Ты получаешь, что сонщ… очень... Да, гребень, может быть, он имеет какое-то отношение к запертой двери да. с двумя... Да! Просто как для идиота может быть оно имеет отношение Действительно Кто бы мог подумать угу. Пошли вниз Ага, понятно Никакого вниз Тут так чисто Понял, принял Оценил Хоть! Столько лет они сидят значит, вот тут вот И плюются с огнем Ну вот чисто так Так вот а, то есть мы можем сразу вставить, да? Вставляем. Первый. На месте. Но второй гнездо пока пустует. Хорошо, сейчас, сейчас мы это исправим. Это вот тут вот проходим. Пробегаем. Может, тут не были? Не были. А, вот что-то будто были. Зачем я сюда пришла? Он все равно мне ничего не расскажет Ай, хорошо! Мне так нравится то, что я теперь могу бегать Да, и... Гад да. Так Ага Ки Они так противно кидать, вот реально они ужасно противно кидаются, вот эти вот новые... Тихо, тихо, тихо... Да, что ж ты будешь делать? В вроде успеваю нажимать, а вроде и не успеваю, походу пьесы, да? Да сука! Да не могу я! Как как как же вы меня задолбали! Они прям попадают, очень сильно попадают. Так, дамочки летают. Главное не запамятовать и не начать по этим самым бегать. Ах ты ж ⁇ птыш! Ах ты ж ⁇ птыш! Ага! А, буду тут пробить все. А я тут думаю, где, где, где, где подкол? Опять они. А, да, я же не могу под водой брать, стоим. Причем призраки они всегда летят только в одну сторону, они не разворачиваются, ничего, они просто вот куда летят, туда летят. На и серии нет цены, у него есть только путь. Вот тут то же самое, у них есть только путь. Мне кажется, там опять вот эта вот э, штука силы или что это, что это, где я? Тут еще можно наверх забраться, кстати. Причем вот здесь вот можно забраться наверх. Ага. Но видим только в будущем. Нет, не так кнопка, не так кнопка, не на ту кнопку нажал. А. -а, -а. Стуки. Останавливаться жить нельзя, пока по вот этим вот бегаешь по воде. Гулять по воде, гулять по воде со мной. Оп. Ну давайте, мне просто интересно. Это опять такой своеобразный путь, такой незаметный. Так. Сука. печать силы серьезно дам дали печать силы силы я вас поздравляю вы такие пробежались слегка так ну бежим бежим дальше должны обратно вывести ага вот это вот, вот оно вот было да да Я думала, наверх можно попасть, а оказывается, сверху ты только приплываешь. На! Достал! Просто они отвратительные эти вот... Чуваки, они просто ужасные. Так... Это через будущее, да? Наверх, только через будущее. Ой. Вытекают ноги. Ага. Блин. Так, так. Оп. И поплыли, все. Сейчас вот так вот как сядем. А теперь еще да через, пло... через прошлое? Да прекратите вы уже, да что это насилие какое-то? Будущее, прошлое, прошлое, будущее, сколько можно? А -а -а. Так, вот тут вот где-то да, может переместиться. Ага. Х Хер там был. Ага. Ага. А. Все, все, все. Я ненавижу еще вот этих вот чуваков, они отвратительные. Они стреляют и стреляют и стреляют и стреляют. И туда... Туда выше можно забраться. Это выход получается, да? Вот. Нам вниз надо. Выше мы потом заберемся. Да Так, погнали. Это вот сюда. Серьезно? Алло, братаны. И все Наверх, значит, идём. окей. Так, нам осталось Луну, Луну взять. Новочек как они мне надоели, ейки. Их так не люблю. А? Вот, все убило одного Не стало. Убила второго. Еще сильнее полегчало. Еще и жизни мне добавило. Это прям счастье. Да ну вас. Спасибо. Спасибо платформы. А где я? А? Я, я что-то себя потерял. Не знаю почему. Как-то так случилось. Я сразу такая на этих смотрю. На этих рыб. А вот и луна, да? Да, наконец-то. Ты получаешь лунный гребень. Может быть, он имеет какое-то отношение к запертой двери с двумя пустыми гнездами в затонувшем святилище? Может быть, может быть, я даже не знаю, что подумать. А ты как думаешь, имеет ли оно какое-то отношение к затонувшему гребню? Э, к затонувшему, блядь, к двери. К затонувшему этого святилища. Ну-ка. И теперь двери открылись. Вау. <смех> Ладно, заходим, давайте. Это уже прям очень интересно, очень любопытно. Добро пожаловать, искатель приключений. Ты должно быть устал. Позволь священной энергии этого места исцелить твои раны и укрепить твой дух. Мы находимся по... Мы находим похвальным все, чего тебе удалось добиться, собственными силами. Что это за место? Это святилище, как и его истории, сейчас играет совсем незначительную роль. Боистину трагическая судьба постигает этот мир. Много миллионов лет назад мы были его хранителями. А вы боги? Кто-то мог бы сказать и так. С каждым поколением корни мудрости становились все более и более далекими. Люди начали принимать свою безопасность как должное и, от... и отодвинули веру в сторону. Лишившись почитателей, мы стали медленно терять силы. До потопа твой мир был ярким зрелищем, а затем по воле судьбы и мощное проклятие накрыло единственный оставшийся участок суши. Э -э Хранителями? Как давно это было? Подробности нашей истории вряд ли будут понятны жителям павшего мира. Павшего мира? Твоего мира! Его связь со звездами давно разорвана. Станаясь все более беспомощными перед лицом неизбежного Рока, мы кристаллизировали последние крупицы нашей энергии, чтобы, когда придет время, они упро упрочили последнюю надежду человечества. И эта последняя надежда — ты, Гонец. С самого дня твоего рождения мы наблюдали за тобой. А сейчас прими наш последний подарок миру. Нота! Ну, то есть, я так понимаю, ноты реально имеет какое-то вот прям большое значение. По крайней мере, так кажется. Ты получаешь ключ любви. Эта нота была оставлена здесь давно забытыми богами с тем, чтобы, чтобы быть найденной в час великой нужды. И она понадобится тебе для создания мелодии, снимающей проклятие. А, получено достижение солнца и луна Дверь закрывается а, Будьте осторожны при выходе Красота Кто бы мог подумать Я так понимаю мы одну из сложных этих самых достали Судьба распорядилась так, что только сложив мелодию. Так, это да, это можно снять проклятие. Нам еще необходимы ноты три. Еще три ноты нам необходимо, чтобы все сделать. Так, подожди. Он, он что-то как-то. Крошек, все пролизовано страх. Так, мы же ведь теперь можем ходить по этому самому. Правильно? А мы где? Да, все правильно, все правильно, все правильно. А -а -а -а, пришло время гулять. Гулять по воде, гулять по воде. Привет, братан. Лава это пол. Дай угадай, тебя зовут Пира. Да, это я. Как ты подобрался так близко к преисподней, если не выносишь огня? Какая урония, да? По правде говоря, я не помню, но мне пора возвращаться на рабочее место. Спасибо, что спас меня. Так, мы спасли Иру. Ну-ка, мы сейчас... Ща... Я так понимаю, мы сейчас попадем в преисподнюю. Ай-яй-яй! Тут интересно. Ай, на заднем плане какой-то. Черт. Нахаченный. Окачанный а черт какой, А? Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. это лава. Херня! Я умерла? О, Господи, нет. Какие-то, какие, какие-какие. Аха-ха-ха. Хо-хо-хо. Мы, получается, спускаемся в преисподнюю. Подождите, а нам еще нужно найти этих самых Турачков А мы тут были. Мы были фри-сподни. Ой, пора заканчивать. Я заодно почитаю, что мне там это... А? Как, как правильно это все дело проходить, а то я опять застряну тут где-нибудь, буду часами круги тут на, наяривать. Все как обычно, ничего страшного. Все, спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня, Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки И до встречи в следующих сериях. Всем спасибо, всем пока-пока.